Здравствуй мир, сегодня на поиске дня лыжа, которая отличная, которая в топе, которая в рейтинге, но которую я не рекомендую никому вообще Это понятно, это фишер старый знакомый, поехали Лыжа, которая поправится, мне очень понравилась Потому что, на мой взгляд, условия были вот ровно для нее, как вот доктор прописал это Хороший снег, в принципе, ну да, немножко с разбитой подложкой, но хороший Нормальный уклон, хороший, да То есть не надо там полчаса там грести палками, чтобы разогнать лыжу, там не надо ничего, там подпрыгиваешь, чтобы она выпала раз, просто отпустила, пошла, на в разгон пошла то есть видимый рельеф, знакомый, на котором можно отпускаться вот, и вот в этих условиях эта лыжа волшебно великолепна она фигачит просто реально все, то есть разбитухи на этой лыжи как бы в принципе не существует если ее запускаешь просто в продольное видение, то она всю разбитуху фигачит, вообще-то ее не замечаешь, она ее режет как нож вот, она, в общем-то, нормально, носком отрабатывает и урабатывает, середина жестко ее там уколбашивает, расколбашивает, все. То есть лег на носы и, и жар себе вообще, нос выдержит, все. Этот плавный рокер при этом плывет и разрубает, и все у него срабатывает, все хорошо. Вот, э, радиус 28 метров. Где-то так, можно больше, не возбраняется. Меньше, ну, где-то до 22, я считаю, можно зажаться, дальше уже, в принципе, лыжа говорит, дружок, ты что-то вообще не тем занят. Вообще вот не надо вот этого, вообще не надо, зачем ты этим занимаешься, дружище? Вот, то есть надо понимать, что эта лыжа, она работает только в одном режиме, безумного скоростного катания. Она в нем отлично, то есть крутой уклон там, крутой уклон, хороший читаемый рельеф, там все, там где можно разогнаться, там где не нужно зажиматься, там где не нужно маневрировать, там где не нужно делать каких-то телодвижений резких. Вообще, вот, вообще шикарно, то есть либо, либо это хорошие поля, пространства, да, либо это просто вот совсем такой лушеный пацан. Но должен на них кататься. Все, В общем, я честно вам скажу, мне эта лыжа в рамках теста, она меня восхитила, порадовала, и при этом я с ней знаком не первый раз, и она меня не первый раз радует. Но опять-таки я говорю еще раз, вот не первый раз говорю, что это вот не тот случай, когда то, что хорошо одному... Да, вот реально понравится другому. Это мне тот случай, когда, о, смотрите, парень на Рейнджере 108 мочит, я сейчас 108 возьму и также мочкану. Не будет этого, не будет. То есть эта лыжа не для новичков, не для начинающих во фрирайде, не для прогрессирующих во фрирайде, не для умелых во фрирайде, не для экспертов там во фрирайде, которые там спустились и решили, что они эксперты. Нифига не так. Все. Это реально для тех пацанов, которые вот четко пришли осознанно, Осознанно к тому, что им нужна вот такая Реально стабильная рельсова на скорости Все, которых интересует Хороший скитур, которых интересует Реально хорошее поле, по которому они хорошо Фигачат вообще вот просто Не боясь, не стремаясь, не стесняясь Жарят как проклятые, да Вот и все, вот таким нужна, но это осознанно Нужно прийти к этим лыжам, еще раз говорю Еще раз говорю, ребят Будьте адекватны в оценках Своих возможностей, своих желаний горнолыжных Да, адекватны не ориентируйтесь в выборы лыж на фантазии эротические, там как бы вы хотели кататься. Ориентируйтесь на то, как вы реально катаетесь, где вы реально катаетесь и какие у вас реально задачи. Если вы реально не можете там, справиться каким с каким-то крутым склоном, то о каком Фишере мы говорим. Опять-таки проблема Фишера в том, что у него очень жесткий задник рельсовый. Если новичок на нем садится на задницу, то новичок уходит в совершенно неуправляемая. Глиссирование, вот такое просто Вот так вот лыжи встают, а они фигачат Они не поворачивают, они не тормозят Они не управляются максимум, что можно, это как-то выстегнуться на ходу И пойти своим путем Лыжи при этом так продолжится движение То есть вот этот задник вы не прожмете Вы не прогнете, вы не повернете Вы не развернете, вы не вывернете Вот поставили, если его, вот так вот будете ехать Вот на тех пор, пока там вас куда-то не вмажет да, но при этом, если, да, человек способен на уклоне, там, на любом уклоне, да, работать в носок лыжи, если он способен уходить в разгон и работать на скорости, эта лыжа, она просто волшебная. Волшебная. Это хороший, мощный гигант вне трассы. Хороший, мощный гигант вне трассы, вне зависимости от состояния снега, от его ровности, от его равномерности, однородности. Это лыжа, которая жрет все и тащит везде. Прекрасная лыжа, я понимаю И, ребят вот Опять-таки, следите я, я уверен, что все эксперты, все эксперты Которые реально умеют контактировать на лыжах Все будут хвалить эту лыжу И за трассовую эффективность, и за внетрассовую эффективность Но только эксперты Начинающим лыжникам она реально заколбасит Она убьет ноги, она будет некомфортна при поперечном проскальзывании Она будет неуправляема Она будет не маневрена и так далее Все, будьте адекватны И будет вам счастье Все, ставьте видео лайки Подписывайтесь, следите за обновлением, больше катайтесь. Пока!